Всем привет! Это словарик блокчайника на канале CoinGalaxy. Гэп. От английского «разрыв». Как правило, гэпы случаются в тот момент, когда торговая сессия возобновляется после перерыва. Если во время перерыва происходят важные события, способные оказать влияние на стоимость актива, гэп практически неизбежен. По сути, гэп образуется во время остановки котировок на бирже. В криптовалютах, благодаря тому, что торги не останавливаются на клиринг или выходные, гораздо чаще можно встретить более мелкие гэпы внутри дня. Например, при выходе какой-либо важной новости или другом важном событии. Считается, что гэпы всегда закрываются, но так происходит в основном на начале торговых сессий и не всегда. Также гэп может вызвать любая остановка котировок, например, технический сбой.